Системы города подается вода, обо со скважины, есть специальные насосы для нагнетания, давления воды, проходит через дисковые фильтры и заходит в систему баллонов, которые на ферритовые очистки воды, они стоят на блоках управления на которых э, выставлены таймеры на ночное время, когда э, заканчивается забор воды местным населением. Эти баллоны предназначены для самоочистки системы. После них подается вода на мембрамы. Это здесь происходит еще одна очистка коричная воды уже на более мелкую структуру и переходит на мембрамы мембрамы на очистке молекулярной основе не вся вода через них проходит так что не проходит молекулярную очистку она дополнительно сливается в канализацию также само предусмотрено антиэскалаб <кос <sustainably> который э, добавляется в воду для улучшенной работы э, мембран. Если химический состав, который мы постоянно берем и сдаем на анализы, э, не удовлетворяет нормам, то тогда добавляем еще специально соли. После э, мембран, молекулярной очистки вода поступает в резервуары и с резервуара уже через гидрофор проходит через ультрафиолетовую облучение воды и подается уже непосредственно на раздатчике воды. Там устанавливается таймер времени, на 5 литров воды, 5 литров воды выдала, если тебе недостаточно, то значит включаешь повторно Вода подобается, у нас там шея недалеко, то, что, что можно тоже набрать воду, ну и так, ну тут придется дня погода. Ой, мы каждый у него день набираем, сейчас еще и воды не стало. То уже. Вот. Зарано набираю и зарано ещё прыгну. Ты где ты бралые воды? Ой, ходили в гаражи там. потом ходили ещё оттуда и там вот скважина была. И там у него ходили. Через зуругушек ходили там тоже. Ну, да. люди» разрешали, чтобы они набирали воду. Ну, в общем, он сейчас красив. Вода бесплатна, все вытраты всі, всі несет ну, предприятие, а и там, и там, и город Микалаев. Вытраты это мать электрика? Электрика, вода, водоплата, водоканалу, заработа плата людей, химиореактивы. Где-то 79 станций выходит нам где-то миллиона. Я не помню, что на каждой станція оборудована отдельным счетчиком на воду, на канализацию, на электрику. Это надо рассчитывать, но глобально то есть более, более 1 миллиона гривен – это прямые витрати. роздатчики раздатчики мы их еще ставили, потому что крани, которые ставлюсь по облаконению, они замерзают, их люди, на жаль, ломают. А это они антивандальні, плюс они с подогревом, то есть они могут круглый рейт. Вот ты так потихоньку говоришь, а потом, как, как уже поставили, это стоило ну, достаточно больших денег, 10-15 тысяч долларов стоит каждая станция. Все станции облтепла будут вот такими раздатчиками, по, по, так, пофарбованными, вивязками, чтобы человек могла, если не дай господи, что, что случилось, набрать телефон аварийки и сказать, что станция не работает.